Похоже, что риск войны в зоне ответственности ОБСЕ сейчас выше, чем когда-либо за последние 30 лет. Едается вплоть организма, ей мало загубленных прежде эпох. Она воплощает идеи фашизма. Повсюду следами солдатских сапог. Войну начинают, торговля и рынок, торговец с корыстью, весь мир пропитал. Скрывает свое кровожадное рыло, за маской улыбчивой капитал. Где прибыли рвутся быстрее у корней там деньги приносят чужая беда. Там в самую душу запущены корни. Презрение к людям везде и все. Пора разглядеть настоящие лица, Правдивые маски срывая за лжи. Пора обличать тех, кто хочет нажиться, кто не нравится, по нам рубишь. Пора разобраться, кто враг, кто товарищ. Пора провести между ними черту. Пора выбирать из идейных пристанищ идею, которую...